Одна из лучших вещей Final Cut Pro заключается в том, что у него есть большинство инструментов для работы со шрифтами, титрами, заголовками, темплейцами, встроенные в один пакет. Тогда как в других монтажных программах для того, чтобы создать свой собственный кастомный титр и еще анимировать его, нужно прибегнуть к дополнительному программному обеспечению. В Final же анимировать и создать свой кастомный титр можно, как говорится, в пару кликов, но для этого нужно, естественно, владеть некоторыми знаниями. Сегодня начну рассказывать, как создать свой заголовок, свой собственный кастомный титр, как сделать киношные титры, чем отличается Basic Title от Custom Title, где вообще находятся титры, как ими пользоваться, как их добавлять. И я на самом деле сегодня подошел очень ответственно и даже написал сценарий. Но, скорее всего, он мне не пригодится, потому что... Сценарий-то вы читали? Нет, это сценарий читает меня. Перед тем, как я начну говорить про титры, зачитаю один коммент из прошлого видео. Алексей Фокин пишет Подскажи, пожалуйста, как делать шторку при применении лут". Алексей Фокин, смотри это видео до конца, и в конце видео я тебе отвечу на твой вопрос и покажу, как сделать эффект до-после. Кому интересно, тоже оставайтесь. И вообще, задавайте вопросы под этим видео и тот комментарий, который наберет больше всего лайков, я отвечу на него в следующем видео и разберу твой вопрос. Итак, титры. Начну со снов. В общем, все титры находятся в сайт-баре титры и генераторы, вот в этой левой панели. Здесь у меня установлены всякие разные титры, уже там они куплены или где-то скачаны, какие-то интересные киношные титры. Также в панели титров хранятся и какие-то эффекты, которые используются как корректирующий слой. Видите, что этот титр это... Просто эффект, который вынесен в корректирующий слой Титр, который нам сегодня с тобой будет интересен Это Basic Title и Custom Title Чем они отличаются? Смотри, если ты хочешь просто написать какой-то текст, заголовок И поработать с ним как есть Анимировать его ключевыми точками, например Тебе вполне подойдет Basic Title Если же ты хочешь конкретно поработать над титром И создать какой-то интересный титр Который будет плавно исчезать Или появляться, или как-то интересно Уходить с экрана или приходить на экран, то тебе нужен custom title. Сейчас вернемся к нашему basic title. Дадим ему какое-нибудь интересное имя. Например, первое, что мне пришло в голову, это полуостров, на котором я обитаю. Камчатка. Подпишем его так, выберем какой-нибудь интересный шрифт. Кто не в курсе, если ты знаешь, например, название шрифта для того, чтобы его найти, тебе нужно его просто начать писать. Не нужно, чтобы раскладка была на английском языке. Например, мы используем, давай, Проксима Nova. Вот видишь, я вписываю, и он мне типа предлагает вам. Нажимаем Enter. Выбираем какой-нибудь сверхжирный, курсив, например. И рассказываю, что нам здесь интересно. В общем, вот эта панель, здесь у нас есть ну, выбор шрифта. Дальше идет позиция шрифта, например, право-лево, середина. Это удобно, если ты, например, пишешь какое-то не одно слово, а несколько слов, да, например. Например, вот такое сочетание слов, почему бы и нет. А если его все выделить, очень удобно, видишь, выравнивать его по тому или иному краю. В данном случае, давай оставим середину. Идем дальше. Line spacing отвечает нас за то, где у нас будет находиться. Линия титра, то есть нижнего, верхнего То же самое у нас отвечает baseline Позиция всего титра написано у нас, то есть Одновременно двух слов. Очень интересно Здесь есть такая штука, где Можно поставить галочку. Это All caps, это все заглавные буквы Видишь, он сделал все буквы заглавными. All caps size, это у нас настройка заглавных Букв, то есть можно делать Там типа вровень с первой буквой да, Можно делать меньше. Дальше идет Я не указал про трекинг Интересная настройка, можно сделать. Расширить расстояние между буквами. За это у нас встречает трекинг. Можно сделать, например, вот так. Дальше у нас идет три вкладки Position, Rotation, in Scale. Понятно, позиция, где у нас будет находиться наш читер. Можно перевернуть его. Видишь, немного вот так отзеркалить назад. Там как-то. Uh, face, Свет. Свет нашего титра. Можно нажать на вот эту вот стрелочку, здесь будет выпадающееся меню и использовать градиент. Либо нажать на сам квадратик непосредственно вот так бахнуть и выбрать цвет просто из палитры. Как по мне, так это самое удобное. Здесь же можно использовать пипетку для выбора цвета, если у тебя есть какой-то референс, картинка. Здесь же в настройках есть также градиент, цветовой круг. Здесь можно смотреть комплементарные цвета. Очень удобно, если например у тебя картинка например, синего цвета, то комплементарный цвет, контрастный будет ему желтый, есть зеленая Например, то розовый Здесь же можно выбрать тон этого цвета Светлее, либо темнее Все очень удобно Здесь пощелкаешь, короче, разберешься Дальше у нас идет outline Тоже очень интересная фишка, которую можно с ней проделать Например, смотри, что можно сделать Показываем шоу, белый цвет Нажали и у нас стало обрамление белым цветом Если мы здесь отключим вкладку Face, то у нас получится шрифт не залитый. Это сейчас мейнстримовый шрифт, он везде в рекламах мелькает. не залитый шрифт сейчас очень модно. Здесь же можно настроить ширину с вот этой контурной заливки, блур, размытие и ее прозрачность, непрозрачность опасня. Glow это свечение, хер знает, как им пользоваться, я обычно его не использую. И drop shadow, здесь можно настроить тень, если у тебя какой-то фон, то можно сделать отбрасывающуюся тень. Также прозрачность, blur и дистанция. И тени на который у тебя будет отбрасываться Тоже очень интересная настройка, с ним это поиграться а, Погнали дальше, это что касается вот, Basic Titles Переходим к следующим титрам Это у нас кастомный титр На нем бы я хотел остановиться поподробнее Все настройки кастомного титра А вся анимация находится в, вот в этой панели Сказать Show Title Inspector Показать его с буковкой T Если ты не в курсе, чтобы раздвинуть эту панель по болям, Нужно нажать на вот это слово два раза Слово Custom Дабл-клик и она разворачивается полностью. Тебе нужно запомнить, что все, что начинается со слова in, это появление шрифта. Все, что начинается со слова all, out, position, это выход шрифта, его исчезание. Сейчас я остановлюсь на этом подробнее. Пробую разобрать каждый из этих параметров. Итак, я сделал текст, который состоит из двух предложений. Я их сделал через интер, то есть две строчки. Сейчас ты поймешь, для чего я это сделал. Изначально по умолчанию все значения стоят на 100%. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все стоит на 100%, и это означает, что анимации нет. К примеру, давай сейчас попробуем самая простая анимация. Это opacity, выход из тени. Ставим playhead в самое начало. Убираем opacity на 0%. Нажимаем пробел. И сейчас ты видишь, что титр появляется по буквам. Но что если я хочу, например, чтобы слова у меня появлялись не по буквам, появлялись по словам? Это можно поменять вот здесь, в InUnitSize. И здесь можно настроить Character, это у тебя будет титр появляться по буквам. И World, это у тебя будет появляться по словам. В Unit Size можно настроить, что у тебя будет появляться по линиям. Допустим, у нас две линии, видишь, как классно появляется. Первая Камчатка, потом Land of the Beer. Если бы у нас было три линии, например, вот здесь делаем перенос Land of the Beer у нас будет появляться она три раза. Четко, да? С разобрались, теперь я тебе хочу показать следующий прикольчик. Например, я хочу, чтобы титр у меня появлялся не из прозрачности, а вылетал, например, справа налево или слева направо, сверху вниз. То же самое, ставим скиммер в начало. И эта настройка у нас кроется в позиции in position. позицию X, Y, Z. Все понятно, вспоминаем абсцисс ординат, ставим курсор сюда и если у тебя есть мышка, роликом мышки выдвигаешь за экран, это будет у нас начало появления титра. И смотрим, что у нас получилось. Титр вылетает также по словам. Настройку ты уже знаешь можно настроить здесь, либо это line, либо это word. Слова, словам видишь, либо это вообще character, но это какое-то сумасшествие будет, хотя в некоторых случаях это может и пригодиться. Поехали дальше. Далее я могу настроить скорость появления этих слов. Например, я хочу, чтобы они появлялись медленнее или плавнее. Это делается в других настройках. Позицию можно, например, сейчас скрыть. И это делается в Induration. По умолчанию она стоит на 40, ну типа оптимальная скорость. Можно либо убавить, например, до 20 до два раза. По идее но сейчас будет появляться еще быстрее. Наоборот, прибавить, например, до 60. Так будет появляться плавнее. В общем, это скорость появления нашего текста. Чем больше она правее отклоняется, тем медленнее. Чем она больше отклоняется левее, тем скорость появления быстрее. Видишь, что вообще мгновенно. Далее есть еще одна настройка, которая называется In Spread. На самом деле не знаю, как она переводится, но она означает, что сейчас она стоит на единичке. Если мы сделаем ее немножко побольше, на пятерку, то слова у нас будут появляться как бы с задержкой. Короче... Не знаю, как объяснить, но да, наверное, проще всего сказать, что они появляются с небольшой задержкой. То есть, если у нас стоит на единичке здесь спред, то у нас будет появляться без задержки сперва. Первая линия, потом сразу же за ней вторая. И чем больше у нас это значение, тем одновременно у нас будут появляться линиями. Блин, надеюсь, я понятно объясняю. Следующий параметр тоже прикольный параметр. Графа или, как сказать, такой блок In Blur. Его некоторые путают с opacity, с прозрачностью, а Blur у нас отвечает за Motion Blur Effect. Но сейчас я поставил на самое максимальное значение, и видишь, слишком сильный смаз получился. Нужно где-то на половинку его оставить. Видишь, слова вылетают с такой Motion Blur эффект. Я рекомендую его всегда добавлять, когда ты делаешь анимацию шрифтов. Но перегибать с ним сильно не надо. То есть я не знаю, в каких значениях нужно использовать его на десятку. Лучше его использовать вот от двойки до пятерки где-то этого будет достаточно, чтобы добавить Motion Blur Effect твоему тексту. Следующий параметр, который мы будем с тобой добавлять, это параметр, который называется In Speed. Он сейчас стоит на позиции Constant, Decelerate. Это вроде бы означает то, что оставим здесь опасности на нуле, пока он будет появляться у нас в прозрачности. И сейчас мы поменяли позицию In Speed и по идее у нас последнее слово должно быть немного замедленное. Вот видишь, как бы все появляются быстро, а слово Beer Появляется более замедленно. И что если у вас? И бир так раз более замедленно. Accelerate. Наоборот, первое слово появляется медленно, а остальные все быстро. Здесь тоже можно экспериментировать. Оставим пока вот эту. Следующая анимация, которую я хочу тебе показать, называется параметра InScale. Я вернулся все обратно. Титр появляется сам по себе. В одну строчку сделали. И теперь переходим в параметр Scale. И уменьшаем его... Видишь? Ш... Титр у нас уменьшается одновременно. Делаем его, например, до нуля, и вот как будет появляться он. Сейчас у нас выбран параметр unit size по словам, и естественно он появляется по словам. То же самое можно проделать и с каждой буквой, character. А, нифига себе. А, ну да, вот он появляется. Точно так же здесь можно настроить остальные параметры, которые мы с тобой только что здесь сделали, inSprate. Duration, то есть скорость его и замедление, Opacity, здесь я просто показал. Тот же самый прикольчик можно добавить не только с InScale, но и с Rotation, с его вращением. Например, сейчас он стоит по умолчанию на нуле, выбрать InCharacter, вот что получается. интересная анимация можно например здесь убрать сделать по оси z возможно так буквы типа джали и они все под поднялись на самом деле я не хочу накидывать я про каждый параметр из этих эффектов как бы здесь и так все понятно здесь на самом деле нужно экспериментировать просто садиться и каждый параметр прорабатывать вручную если ты посмотришь это видео и не повторишь за мной то все, что ты сейчас посмотрел, будет просто впустую. Out-анимация, выход из титра, в принципе, то же самое, все аналогично. Каждый параметр Out-анимации соответствует тому же, что и in animation. Я сейчас покажу один просто какой-нибудь пример выхода титра. Например, это будет Out-Position, какой-нибудь Scale, когда титр налетает из экрана прямо в лицо, вот сюда выпрыгивает. Поставим скиммер в начало и сделаем... 200, то есть он будет как бы из глубины экрана появляться. Так он появляется. Здесь предварительно нужно выбрать All in unit size. То есть все, что у нас написано на экране, все будет переходить вот так. Даже на самом деле, чтобы красивее можно было поставить бы здесь интер. И теперь я хочу, чтобы он как бы вылетал на меня. За это у нас отвечает scale и out position. Out position тоже по оси Z. Выход по оси Z давай сделаем еще больше. Добавляем его мышкой вверх если, или трекпадом. Если у тебя трекпад настолько, насколько у нас ну вот этот вылет. В данном случае это 214 пикселей. Смотрим, что получилось. Вот так он вышел и так он уходит. Вот такая выходная анимация. Как бы на самом деле все это можно делать ключевыми точками, но бывают случаи, когда тебе удобнее сделать такой титр кастомный вот в, именно в этой настройке. Они немного запарные могут показаться на первый взгляд, но если их каждую проработать, Просто написать какое-нибудь фонарное слово, вот на черном экране, и каждую покрутить. И что самое классное, они, вот, знаешь ли, вот просто вот эта анимация, когда он выходит у тебя наверх, она может и не прикольная, но когда на сочетании с какими-нибудь разными другими вот, здесь настройками, она, ее можно сделать довольно интересную. Поэтому, если у тебя нет денег на платные титры и ты не хочешь их покупать, можно создать свой собственный кастомный титр в этих настройках. Надеюсь, тебе было полезно. Сейчас хочу тебе показать как делается один незамысловатый титр при использовании Basic Title обычного и генератора, чтобы и анимировать его ключевыми точками. Этот титр я иногда использую, я на самом деле придумывал не сам, а посмотрел у одного известного блогера. Если ты сейчас увидишь и догадаешься, у кого используется этот титр, обязательно напиши в комментариях, чтобы мы поняли, спалил ты или нет. Так У меня здесь есть идущий по полю бредущий Дед Мороз, куда-то он идет, что-то он бредет, и титр у меня уже заготовленный, выглядит он вот так. Позвучен он такими каратистскими всякими звуками, вылетами. Начнем с первого. Тебе понадобится базовый титр. Ты уже знаешь, как его вызывать. command T. Нажимаем. Заходим сюда вкладку Генераторы. кастом, Нажимаем Q. Скинуть его на тайм-линию. тайм скиммер Пофиг куда? Сюда. Нажимаем Shift T. Сузиваем, сузиваем его. Для того, чтобы его использовать, нам нужно выделить все, нажать Option G, убрать это все в Compound Clip. Делаем второй шрифт, это у нас будут цифры 20, какой там сейчас год. Теперь мне хочется, чтобы этот генератор был контрастным, наоборот, белым. Нажимаем сюда, нажимаем White, OK. шрифт был наоборот, черным. Ты уже знаешь, где это находится, Face. А теперь анимируем его появление. Ставим скиммер в начало. Сделаем на самый маленький. Поставим ключевую точку здесь, в scale и в позиции. Отчитаем один кадр, увеличим. Отчитаем еще один, два кадра, нажмем еще ключевую точку. Кадр смещаем вправо. Уменьшаем на несколько пунктов. Здесь можно нажать Ctrl-V и подрегулировать немного ключевые точки, чтобы он так знаешь, грязно типа появлялся. И если сейчас это позвучит еще, то будет вполне сносно. Вот такой простой, незамысловатый титр, его можно использовать обозначение ведущего, когда ты показываешь интервью, или где-то какие-то обозначения предметов, вот в данном случае героя там. На самом деле в следующем уроке я бы тебе хотел рассказать еще про какие-то появления титров, анимацию титров, создание своих собственных, потому что э, по титрам можно выпускать хоть каждую неделю целый урок и показывать, как делать всякие глищ-титры, там, э, неон-титры, вот смотри, здесь есть. При использовании glow видишь такой будет эффект свечения, а при нужном саунд-дизайне еще это будет очень круто слышаться, Но это я расскажу в следующем уроке. А сейчас я отвечу на вопрос подписчика эффект до-после, когда я показывал луты. Для этого мне понадобится вот такой, например, покрашенный шот с Дедом Морозом, который остановился и зачем-то смотрит в камеру. Зажму клавишу Option, скопирую этот наш клип и поставлю их друг поверх друга. Поставлю playhead в начало. У верхнего клипа я удалю все эффекты. Это делается вот здесь. Можно нажать только одну всего лишь клавишу. В клавише effects. Поставлю ключевую точку в кропе напротив right или left, top или bottom. Как хочешь, смотря откуда ты хочешь, чтобы шла у тебя шторка. Сдвину playhead, например, настолько. Сдвину до середины. Потом, чтобы было понятно, например, оставлю место. Сдвину playhead еще на несколько кадров вперед. Поставлю еще одну ключевую точку и сдвину плейхед уже до конца. Как раз Дед Мороз смотрит зачем-то вправо, что-то выискивает. И сдвину кроп полностью. Смотрим, что получилось. Получается вот такой эффект плавный. Леха, надеюсь, я ответил тебе на твой вопрос. И ты действительно не знал, как это делается. И тебе это будет полезно. Шторка до посты, пожалуйста. Твой вопрос был интересен и на него было можно быстро ответить. А на этом все. И как обычно, быстрого диамонтажа, удачных кадров, хороших плавных титров. Больше снимай, больше читай, смотри классные фильмы, пока!